Блять, на классик закончился, нахуй! Демон на классик закончился! А Во мне! Во мне демон на классик! Дайте мне еще, еще пакетиков, блядь! Блять, нет, пакетиков больше, пиздец! А, кончились, блядь, суки нахуй, а, блядь, последний. Пиздец, как не сдохну теперь. Меня штырит, блядь, в голову. В голову ебашут наскофешечка, сука ебанно! рассыпчатый беленький, блядь. <свечес> <свечес> <свечес> <свечес> Сука, последний глоток, последний глоток, чтобы переместиться на планету Аракис, Аракис, Аракис. О -о -о -о. Я Харконин, я Харконен, я Харконин, Влад Харконин. Пиздец весь спайс мой, весь спайс мой.